мы даже сердце, как анзень, не берегли, что пожелать тебе, товарищ, перед боем, Ведь ты в огонь и дым, Идешь не для наград. давай с тобою Поменяемся судьбою, Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не гордость.